Доброго времени суток, уважаемые зрители, друзья, подписчики. Небольшое видео, дополнение к моему предыдущему про посылку с эхолотом с магазина Happy Angler. Как вы видите, значит эхолотик рабочий полностью, полностью он русифицированный. Датчик, естественно, у меня не подключен поскольку поскольку все это находится дома после официальной регистрации на сайте Marin распечатал вот такой вот листочек то есть гарантия три года но только после регистрации значит в чем заключается суть данного видео почему-то некоторые люди начали писать мне комментарии что прошлое видео про данный холод это видео чисто реклама вот было это связано с тем что как написал мне человек он заказал и эхолот 28 ноября было написано на сайте что он есть в наличии по факту же ему я так понял что отписали что их нет в наличии надо ждать месяц там еще сколько то и так далее он подумал, что и холод он заказал раньше меня, вот, то есть в связи с чем он это подумал, я не знаю. И получается так, что мне и холод пришел, а ему нет. В связи с этим он мне задает вопрос, как мол так, и ты заказал позже, и холод тебе приехал, а мне не приехал. Значит, твое видео это чистый, ну чистая реклама, в общем, данного магазина. Вот, значит, если бы это была реклама, естественно, я бы вас агитировал покупать только в этом магазине, да, и так далее. Покупать там только прибор вот такой вот там, обязательно. Вот, но я же никого не агитирую, я просто э, снял это видео для того, чтобы вы могли понятие в очередной раз очередное видео я не первый много в ютубе этих видео чтобы вы посмотрели очередное видео что с данного магазина товар приходит приходит он в рабочем состоянии в целости и сохранности вот и значит переписка с данным человеком привела к тому что он мне написал чтобы я ему отправил его и холод и он для меня на этот эхолот снимет рекламный ролик. То есть люди, ну, доходят, ну, просто до смешного. На что я ему написал, что данная посылка была заказана 22 ноября. Вот. Соответственно, она была заказана раньше, чем он это все дело мне написал. Значит, вот могу вам приложить. Значит, посмотрите. Это, это у нас... Отслеживание посылки значит, с Почта России. Вот вы можете все пошагово посмотреть. Во сколько, когда, чего и куда прибыло. Вот так вот он ко мне ехал. Этот эхолотик. Здесь, вот, значит, у нас таможня, прием на таможню, начато оформление и так далее информация вот здесь значит указано что начислена таможенная пошлина и все на таможне вот чтобы не быть голословным прием 29 -го в 947 и уже выход с таможни 29 но ну, это направлено с обязательной уплатой 29 в 954 то есть вот да сколько он здесь пробыл и 29 же в 15.21 уже передано в доставку по России. Врать мне никакого смысла нету, естественно, никто мне вот за это вот за все не платит. И чтобы у вас не возникало никаких больше ко мне вопросов по этому поводу. И вот. холотик полностью рабочий. Ну, датчика нету, вот. поэтому он работать не будет. Ну, давайте я вам вкратце, может быть, покажу его демонстрационный режим давайте наверное да раз уж мы с вами его включили давайте тогда посмотрим вот на такой режим с настройками с его то есть это много видео в частности вот как он отображает давайте попробуем может быть немножко Убавить у него яркость и будет получше видно. Наверное, вот так вот. Да. Вот, как видите, все работает. Но это э -э, футы, метры, километры, литры и так далее. Это все настраивается э -э, в настройках именно уже самого эхолота, не в демо режиме. То есть, пока вы находитесь в демо-режиме, вы тоже можете поменять эти настройки, но после того, как вы переключитесь в обычный режим, все эти настройки, они не будут сохранены. То есть, настраивать его нужно именно в рабочем режиме, не в демо. Они обещают вроде как поправить это все в новой прошивке и также добавить туда работу с RayConnect с приложением, потому что в данный момент... Он с этим приложением еще не работает. Но они над этим очень сильно трудятся. Вот такая вот у нас получается детализация. Ну, как на телефон сниму. Снимаю, точнее, так вот вы все это и видите. Снимается все одним кадром. Быстрые кнопки работают тоже. На них я уже задал те картинки, которые нужны мне. Вот, но опять же все это в демо режиме как работает в ручном ну, то есть не в ручном а в нормальном режиме все это по-другому Ну, то есть вот вы можете видеть да, что все это работает приборные панельки давайте вот вам у него NMA 2000 подключения то есть радары подключаются подключаются двигатели разные компасы и я думаю что может быть даже допилят они еще что-то сюда. Вот. Ну, что еще показать? Я не знаю, что здесь показать конкретно. Вот. холод рабочий. Кто говорит, что он не русифицированный, он русифицированный полностью. Абсолютно нормальный русский язык. Да, загружается он, ну, где-то в районе полминуты, наверное. Э -э, что не быстро. Вот. Но для меня не критично. Значит, опять же повторю, вот. Его официальная регистрация. Регистрируется он по серийному номеру. И получается гарантия трехлетняя. Но гарантия, естественно, ремариновская, То есть, не российская. Финская, в частности. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. И такое еще небольшое обращение. Вы, прежде чем написать комментарий, посмотрите мой канал. Вот. У меня на моем канале нету ни одного рекламного ролика. В основном канал про мою работу, про разные там поделки, рыбалки, ну и прочие шалости <смех> вот, и рукоблудия, скажем так. В хорошем смысле этого слова. Так что обращайтесь, если какие вопросы будут, но обращайтесь с умом. Спасибо всем за внимание. Лайки, дизлайки, да, комментарии, как всегда, все это приветствуется. Всем хорошего настроения и до новых встреч!